Семнадцатый год, двадцать шестое сентября, двадцать сорок пять. Город Москва. Температура восемь градусов. Кудряшок Дмитрий для реалити шоу Я красавчик.